Вроде можно стать. Вот она, видите, друзья. Стой, стой, стой. Вот эта ланге. Шугенса, тихо, тихо. Когда мы ловили или вы ловили? Ну и две недели назад. Слыш, поклевка, смотри. С такой ночной... пастью. Ух ты! Вот это красотка. Анна собирается на рыбалку. Так вон, где маны самая? Ладно. все, все, Давай, идём, садись. Идём, идём. Да все нормально, езжай. Ждем тебя вечером. Пошла на рыбалку, это будет ведро у нас посидеть, под рыбу. Да. А это очередное ведерко клюковки. Ты меня вчера, кстати, не снял, что я целое ведро клюковки собрал. Почему? Снимал. Снимал? Прям целое ведро мое. Да. Вот, я сегодня хочу еще раз попробовать между рыбалками, между забросами. Одолеть Тут, наверное, литров 5, я думаю. Да, сейчас, да, друзья, мы будем проверять наши переметы. Да. Потому что заимствили спиной. То есть, где переметка? Тут, Размо... тут размоточка. Да. Пришли мы такие на прогулку. И тут Сожи. оба нас. Сегодня маленько. Но вообще там откушено, да? Откушено, да. Ты так подсак ставишь, что это. Что сейчас на него наступишь. И так, не вот, сейчас замотаем обратно. Сейчас как его. Ставишь. Наматываем леску. Делаем нам нужную длину, глубину. Вот Скорее вот. всего, был. Да, может переставим с этого места? Нет, здесь стоит. Хорошо здесь работает. Не, не важно кто, но кто-то же берет... А, вот примерно такой длины. И... Так вот, потихонечку. Наверное, придарим маленько. Держи. Пойдемте дальше. Пришли мы, дошли мы наверное, на рыбалку, на свое место. Тяжело. Что-то наши собаки кого-то подняли. Белку, на очередную. Облаиваем. Ну что, давайте проверим это сначала. Давай. Надо, вот ее хорошо успевает убежать, наверное, да? Ну, обгладала, дернула, и того. И ну, вот результат. Красиво. Когда ты здесь? Вы завтракали, да? Да, ты подсек ее, и все. А когда тебя тут нет, у вот. нас сработало. Поставушка вот, тянет ее. Тянет, тянет. Так, сейчас будем подсекать. Есть. Да бля. Делись, делись, Мелись, мелись, мелись Отойди от камеры Снимай Я ее достану Умка Уйди От камеры, пожалуйста Я-то возьму ее Что ты ее возьмешь? Дай Там рыбачил Самушка, он уже Ведерко насобиряла Клюквы Молодец И Одну в рот, дверь в корзинку Одну в рот, дверь в корзинку Сладкая, Ага Витаминизируешься угу. А что, блин, сопли надо Не Вот под ногами вообще Прям такая жменька а вот когда ты ногой наступаешь, она как бы намокает, и сразу яркая становится, и броская в глаза. А когда она лежит, она матовая, у нее плохо видно. Ну а в ведерке так вообще ее все изрядно видно. С меня с сахаром потолчу. Конечно. Наедимся. Наверное, уже не в кружке будем. Ну, может, что-нибудь покрупнее, чтобы... А в миске, чтобы уже поел, накислился. Да, мох убрали и все. Чистенько, готовенько. Можно кушать. Заряжаться аптекой природной. Ладно, я пошел. Давай подходи. Подъехали масанечкой Вот к такой куче. Тихо не влезь, умка. Вот. Ну и смотрим, что от этой кучи дальше вот он крупный след вот он крупный след вот он крупный след Нам прожатый вот он вот он туда пошел туда туда туда туда в тайгу пойдем сходим посмотрим двигаемся тихо осторожно что-то да? Угу. тихо тихо тихо сейчас. И, дай бог, она тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо не скрывал ну как каношку брать с собой на экскурсию когда он она увидела ягоды и все и забылась куда пошла так вот я сейчас прячусь и она же меня не найдет Не заблудилась. Ее ягода больше интересует. И она все глупее и дальше и дальше. Птички поют. Заблудиться две секунды в этом бору. Недорог. Направление. Что ты кидаешься? Не кидаю. Мох красиво, да? Домик гномиков. Здесь гномики живут. Ну, вот так вот мы пять минут прогулялись, ничего себе след такой более Прогулялись пять минут, почувствовали себя пешеходными туристами. Возвращаемся к квадроциклу. Кустик полный ягод, угу. она уже осыпалась. Потом в чай бросим. Ягоды сейчас съедим. Листик в На. Красавчик. Ну, ты, ты, ты, он, Такие у нас прогулки в русских Мальдивах. Экскурсия по бездушной тайге. Здесь свежий воздух, легкая сырость. И следы неведанных зверей то тут, то там. А дальше включаешь собственное воображение и загоняешь себе страху. Побольше. Побольше страху. Если здесь поставить фотоловушку, тогда мы можем. Если здесь фотоловушку поставить, тогда мы можем определить, какие животные здесь ходят. Куда ходят? Ой, уже с кем ходят? Уже, уже накакали, с Тише. Вот это бревно, кто-то раздвинул. Кто ага. Что-то кто-то искал. И причем сдвинули-то его недавно? Сдвинули-то его недавно? Фига, чтобы его сдвинуть, его надо. А вот, смотри, вот же это, как это, следы от кохтей. вот это вот следы же от когтей, ну, наверное, потому что это свежачок, прям вот, я не думаю, что это, возможно, что-то искал, там, может, червячка, да, днем ходишь и техника рядом на старте ключа да. но ну, а тут валежник горелый лес тут все практически профиля профиля профиля где-то заваленные профиля Сегодня у нас будет на ужин жареная теща. Отрезали только чисто пузики у наших щучек. Настолько вот у нас вышло и корочки. Сейчас это все переберу, перецежу. И в данный момент мы жарим только животики. У нас получится целых три сковородки. Сегодня мы шикуем. У нас у хороший был лов Отменные щучки. По килограммчикам они вышли на 4 килограмма всем. Вот. Анечка готовит свою уху. И уха полезна. Всем уха полезно. Всем уха. Да. Нравится, не нравится, надо кушать. Варят головы. Всем, так, Сюда соль? больше не лезет. А где ты взяла? Ну, соль? Синий упаковый. Да, да, да. Да, соль. соль. Да. Он уже как наварится, не шоволет. Конечно. Так, там еще руку можно. Который не дошел. Ну чуть-чуть лучше как положим. Возьми его, видишь. Да-да-да, так. Теща жареная, теща пареная, вареная Засолки И только Бедная теща Не обязательно на большом расстоянии Поближе Возьми Особенно когда лук Режется Чтобы у всех слезы прям потекли Ну что? Слезы текут? У нас уже текут. Ох, ядрный. Тут у нас будет и корка. Сделаем. И ну вот мы складываем. Ладно, попадется. <соргут> Все хорошо. Так. Ты, ты курируй нас. Вкусняшка. Так, сверху поперчить, получить. Пока мы накроем, пока готовится. Пускай парится. Второй. Потому что нынче филе мы не жарим. Сегодня Анечка отличилась по своим уловам. Ворчит. Ой, моя уха тут что-то собирается. Просится открыться. Сейчас попробуем маленечко приоткрыть -яй -яй. Продолжаем чистить и корочку для себя любимых. Сейчас это уже пол низкий. А теперь посолим чуть-чуть. И перемешаем ее. Но я уже правда перед этим предварительно хорошо посолил, поэтому я. Капельку. Икра перемешана. ровно через час можно намазать на бутерброды Понесли ее в холодильник, отстояться. Шикарный цвет угу, угу. Ну, друзья, пробуйте, открывайте ароматно так как, жирно-то, вкусно угу. Ой, вкусно-вкусно Какой же тут кусочек, вот этот Вкусно? Жирная. Сочная. Ну что ж, приятного аппетита. Да. Присаживайтесь. Все. И вы, друзья, присоединяйтесь к нашему столу сегодняшнего. К нашему смазу... пиршеству. Да, у нас нет целая миска. Большая. Жареная крышка. Наступил восьмой день нашего пребывания в тайге утро раннее утро завтракаем угу. что анечка кушайте на завтрак чем вас бог послал вам бог пожаловал мне икру красную ложками Щучу. Угу. сегодня у нас завтрак икоркой которую я вчера сделал целую миску Все. просто исключительно мешал теперь сидим давимся нет. Мы наслаждаемся, наслаждаемся. Тут Петяна подтянется за этим телегантом. Ты говоришь, будешь жить или подушку. Это же самое главное средство. Ну, передайте, ебу, трава это точно, да. Трое суток, тридцатое царство, короче. А захочешь ли ты что-нибудь еще? Главное опять же булыжить Да, да, да, и будет да. У меня прям такой прекрасный день, тут три дня пасмурно, три дня дожди, дожди. Сегодня прям ну сказочно тишина такая. Ледок такая изнорось. за водой сходит. Да, Умка, ты не замерзла? На солнышке греться надо. Сейчас тишина такая. Синий лист лес спит. Немножко подморозила. Ну, в принципе, через час-другой это все отойдет и можно будет покидать спиннингами. Умка нашел вчерашнюю косточку. Щучью голову доедает. Им бы что-нибудь посерьезнее. А что у нас? Кроме каши и рыбных отходов больше ничего нету. Щучка подсыхает. что мы наловили. Так мы набираем воду с ручья для того, чтобы попить, приготовить чай и покушать. значит утром нам говорит попьем чайку и на работу пойдем на рыбалку а тут уже и картошка жареная и корочка и печени хочу жареной с утра пораньше а что же не то печеночка-то щучья пьет позавчерашнего сейчас кто-то объедаться будет так после такого завтрака на рыбалку После такого завтрака на диван спать хочется. Итого, что нам Бог попал на завтрак. Икорка, рыбка жареная, салатик, клюква с сахаром тертая, жареная картошечка, подписочки и печень жареная будет буквально через 5 минут всего лишь мало стесили а при привяжусь из леса у тебя уже готовый ланч не приедет хуя работала прямо на глазах красавчик а вот там ушка вытащила на спине вот вся чумную. Вот звездец поймали чуму щучью и хорошо поражена даже вот голова и вон какая плямка течет с нее как кровище как с быка ну что дошла зараза и в наше озеро эпизоотия чума щуки вовремя дошел время. Давайте окунёчков. Димар, на жерлицу был ага. Ночь Что стояла. Я думал, я думал, там ничего не поднимается, там дохлый окунёк висел. Ну и такая хорошенькая. Красивенькая. А ну, что-то, слушай, красные потеки какие-то. Ну, это я вот ее а, наверх. Она там висела, висела. с ума сходила. Ладно, давай. Ура! С почином! Да. 10.38. Это точно. Смотри, какая погода вообще шикарно, сегодня. Шикарно. шикарно. Ну, что, ловится у тебя Ну да, одного можно уже присаживать. Да. Вы уже?